Друзья, если вы хотите зарабатывать так же, как и я, 10 тысяч рублей в день, то обязательно досмотрите это видео до конца. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 42 570 рублей. Выплата с проекта Кэш. Друзья, проект платит. Желаю всем удачи и денежного прилива.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 Вчера я инвестировала в проект 10 тысяч рублей. Сейчас я буду выводить свою прибыль на Payr кошелек и буду усиливать свой вклад. Инвестировать я буду 20 тысяч рублей. А через 24 часа я заработаю и выведу 100 тысяч рублей. И выводить свою прибыль я смогу каждый час. Да-да, друзья, вы не ослышались, Заработанные деньги я могу выводить каждый час. Итак, давайте все по порядку. В проекте bitinvest.cash мы можем легко и просто зарабатывать от 115% до 600% прибыли и каждый час мы можем выводить свою прибыль на любую платежную систему. Друзья, как многие говорят, проект от надежного админа, который всегда отрабатывает и дает заработать более месяца. Мы с данным админом еще не работали. Вот и настало время и нам проверить админа нового проекта bitinvest.cash. Ну и давайте, друзья, приступим к разбору проекта. Разберем тарифные планы, на которых мы будем зарабатывать с вложениями и разберем партнерскую программу, где мы можем зарабатывать без вложений, либо иметь дополнительный доход. Зарабатывать с вложениями мы будем на 9 тарифных планах от 115% до 600%, начисление прибыли каждый час, срок действия депозита 24 часа, минимальная сумма вклада 100 рублей. Также есть калькулятор прибыли, где мы можем рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете заходить на 8 тарифный план, то есть 500% за 24 часа и проинвестируете так же, как и я 20 тысяч рублей, то наша прибыль составит 100 тысяч рублей.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 Статистика компании BitInvest.cash. Друзья, проект совершенно новый, он работает первый день. Участников на данный момент 759 человек. Проинвестировано более 400 тысяч рублей. Выплачено почти 200 тысяч. Также мы видим последние депозиты, последние выплаты и топ-рефералов. Друзья, также в этом проекте есть программа Bounty. Чтобы получить бонус, нам нужно записать видеообзор данного проекта и мы получим за это денежное вознаграждение в размере от 100 рублей до 10 тысяч рублей. Но ну, а я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату с проекта и создать новый депозит. Друзья, как мы видим, на балансе у меня 43 тысячи рублей. Также с этого проекта я уже выводила свою прибыль. Выводила я 1250 рублей. Но сейчас давайте я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Сумма выплаты 43 тысячи рублей. Платежную систему я выбираю PR. Статус у моей заявки «Обработано». Давайте я перейду в свой ПР «Кошелек». Друзья, как мы видим, деньги мне поступили плюс сорок две пятьсот семьдесят рублей. Выплата с проекта Bitanvest.кэш. Друзья, проект платит. Ну и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Сегодня я иду на усиление. Инвестировать я буду 20 тысяч рублей. Захожу я на восьмой тарифный план, то есть 500% процентов за 24 часа. Инвестирую я двадцать тысяч рублей платежную систему. Я выбираю ПР.